Когда-то эта модель была выпущена в начале 2000-х годов, да? Да. Классический, необычный, языческий. У нас теплая атмосфера, очень А вот бы сейчас свет весь выключить. Владимир, да, вновь приветствую вас на канале Форнакс Film. Сегодня мы показываем заключительную третью серию нашего триптиха <с о продукции компании EpoCamin и продукции компании Invicta. И этот ролик я хочу посвятить, пожалуй, самой необычной позиции в ассортименте компании Invicta. Это камин Шаман. Более того, мне вообще не хочется рассматривать никакие технические характеристики этого камина, а просто любоваться пламенем за большой вертикальной дверцей. Но от вас, Владимир, все равно хочу получить комментарий по этому камину. Какие-то особенности, если они, конечно же, есть. Конечно, есть. У такого камина не может не быть особенностей. И первое и самое главное, что данная модель производится уже около 20 лет во Франции. 20 лет? 20 лет. 20 лет. Последние семь лет, это официальная статистика Invicta, это самая продаваемая печь камин именно в модели Родини. Почему так произошло? Очень простой вопрос и очень простой ответ. Просто посмотрите на дизайн. Все очень необычно, красиво, изящно. И при этом это все сочетается с максимальным техническим оснащением. И не забудем о том, что Invicta – это предприятие, которое делает изделия из чугуна. Посмотрите на дизайн. Посмотрите на то, как изящно сделано делать. На, ручку. на очень большой радикальность. И вы поймете, почему это самое Владимир, ну, честно, не верится, то, что это изделие производится без изменения внешнего вида и каких-либо конструктивных э, изменений 20 лет. Но за 20 лет меняются эпохи, меняется э, вообще представление о дизайне. Чего стоит только автомобильный дизайн? Представляете, 20-летнюю иномарку Конечно. и современную машину. Это просто, мне кажется, сейчас вершина вот, французского дизайна. Не потеряющая актуальность еще долгие годы. Совершенно верно. Причем можно установить этот камин абсолютно в любой интерьер. Опять еще так. больше добавлю. Из-за того, что форма задней стенки необычная, его можно поставить и в угол, и посередине комнаты. И от этого не пострадает абсолютно интерьер. Да, гармонично будет смотреться как в углу комнаты, так посередине. Или вот как в нашем исполнении, это вот островное исполнение. Тоже имеет место быть, я думаю, что где-то это будет востребовано. Больше того, техническое оснащение данной модели максимально. У нас есть подача воздуха на горение, у нас есть система чистое стекло, также есть система вторичного дожига, двойные задние стенки, что немаловажно. Ну и, конечно, опять же повторюсь, очень большое стекло. Пламя видно максимально по всей высоте. Если мы уже заговорили о технических характеристиках, его мощность и, опять же, объем отапливаемого помещения. Мощность очень приличная, 14 киловатт. Не забудем о том, что вес 185 килограмм, то есть это большая чугунная печь. Что касается помещения, по расчетам французских специалистов, в среднем это 100-150 кубических метров. То есть большие гостиные домов этот камин вполне может самостоятельно отопить. Совершенно верно. Совершенно Но Ну а теперь давайте посмотрим, каков же он в работе. Игрова почти прогорели, высокое пламя порадовало нас своим видом. Владимир, ну все же, какие перспективы у этой печи-камина? Эта печь-камин будет только увеличиваться по количеству продаваемых единиц, поскольку и дизайн, и оснащение не оставляют нам другого выбора. Поэтому лучше всего купить сейчас и уже наслаждаться игрой огнем. Вот так, друзья. Если вы в своем загородном доме планируете устроить уютный уголок у камина, то камин «Шаман» от компании Invicta это, наверное, одно из самых удачных решений. Поэтому приходите, изучайте, смотрите наш обзор и делайте свой выбор на сайте farnax.ru, в магазинах «Фарнакс». Ну а с Владимиром мы на сегодня прощаемся и обязательно увидимся в будущем, потому что у компании Invicta и у компании EcoCamin еще очень много интересных печей. В скором будущем будут и новинки, которые мы обязательно вместе с вами и рассмотрим. Обязательно. Дорогие друзья, до новых встреч. Счастливо. Всем удачи. Всего хорошего.